Yo, ребята, с вами Антон Савинов. Вы попали на мой канал. Да, вы знаете, как называется мой YouTube-канал. И сегодня мы будем делать обзор на магазин ПУД. Да, ведь у нас в городе Феодосия на Крымской это магазин ПУД, который там далеко, вон там вот. Однако тут место теперь, на месте магазина мебели, открылся магазин ПУД. Ведь раньше тут был магазин Москва, магазин э, этой самой э, одежды и обуви. Вот. И теперь вот мы будем делать обзор на магазин ПУД поэтому снимаем аккуратно чтобы нас не заметили и не застукали а то еще это самое так еще придет начальство и за все поэтому будем снимать аккуратно так что погнали делать обзор Человек. Что же, ребята, с вами был Антон Ценов. Мы сделали на новый магазин Пут. Мы, конечно, снимали так секретно. Конечно же, нам за это не будет сбучек. И все. Впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Делайте ли когда-нибудь туры по магазину для себя, а для своего там интернета, для этого? Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу в папку ВКонтакте, в Инстаграм. Подписывайтесь на мой канал. Удачи. С вами был Антон Ценов. Лайки, подписка, комментарии. Пока.